Итак, друзья мои, всем привет. Сегодня мы будем заниматься тем, что будем врезать вот тройник в, нашу в наш канализационный стояк. Вот смотрите, от состройщика у нас вот осталась вот такая вот высота. Высота очень большая. И так как мы не можем оставить данную трубу в таком положении, потому что у нас очень высоко выйдет на ванну, Поэтому нам нужно его будет опустить. Делать это мы будем следующим образом. Мы сейчас отрежем трубу, вытащим, потом срежем раструб. Раструб мы срежем для того, чтобы заглубить трубу ниже. А ниже мы опустить ее не можем у соседей, потому что там они уже все сделали. Вот высоту они менять не стали, в общем сделали, как сделали. Просто решили поднять ванну на 7 сантиметров и, соответственно, тем самым обгорали данный угол. Но ну, если канализация высоко, получается все высоко. Нужно канализацию опускать на самый минимум. Этим сегодня мы будем заниматься. Как мы будем это делать? Дальше я вам все покажу и расскажу. Поэтому смотрим, очень полезно. Сейчас мы подготовим наш тройник, который мы будем там монтировать. Смотрите, видите, вот такие вот наливы. Их надо срезать сразу, потому что они ни в коем случае не должны оказаться в канализации. За них может цепляться мусор и после забить канализацию. Поэтому смотрите, перед монтажом вот такое всегда убираете. Так, а сейчас мне нужно сделать на канализационном тройнике нарезки. Это нам нужно для того, чтобы мы могли вот сжать наш, а, нашу трубу и просунуть ее уже в стояк. Итак, в общем, я сделал вот такие вот прорези, фаску снял. Более такую острую, чтобы у нас конус был более такой остренький. Далее раздолбили здесь пол, чтобы у нас была в трубе возможность расшириться. И сейчас где-то в этом районе мы отрежем нашу трубу, вытащим и будем потом работать с этим раструбом. Итак, мы ну вот убрали трубу. Вот она у нас стоит здесь. Вот теперь нам нужно вот этот флянь, вот этот раз труб срезать. Так, мы все подрезали. Дополнительно сняли фаску, чтобы было удобнее всовывать. Ну и теперь у нас практически все совпадает. Теперь берем газовую горелку. прямо в газовую горелку и, и вот так вот равномерно мы его прогреваем. Аккуратненько. Сейчас мы вот так вот аккуратненько туда наш тройник вставим. В принципе приемлемо отлично ну вот немножко пришлось попотеть но мы все-таки справились с задачей, вставили наш тройник вот он практически полностью вошел как и положено так здесь у нас все отлично стоит вот. сейчас по краешкам здесь пройдем силикончиком, по краям. Так, сейчас можем, сделаем. Здесь у нас внутри тоже все отлично, все отлично, ничего не мешает. Все. Собираем канализацию, здесь тройничок, здесь компенсатор, здесь труба. И все, работа будет сделана. Вот мы справились с нашей задачей. Опустили канализацию, установили все нужные тройники. Этот тройник у нас пойдет сюда на раковину, этот тройник у нас пойдет сюда на стиралку, этот тройник у нас инсталляция, ванна и на кухню. Вот. Теперь, как мы видим, можно опустить канализацию при необходимости, при отсутствии раструба. В этом нет никаких проблем, было бы желание. И говорить о том, что это сделать невозможно, я думаю, сейчас уже бессмысленно, потому что вот результат лицо. мы это сделали, мы реализовали свою задумку. Теперь, в общем, можно работать спокойно, продолжать работу, без всяких там заморочек с поднятием ванны. Канализация у нас теперь на нужном уровне. Всем, к тем, у кого такая проблема, можете воспользоваться данной данным решением проблемы, решить ее, сделать канализацию ниже, и у вас все будет отлично. А, в общем, процесс не получилось заснять полностью, поэтому я решил сделать в отдельном видео, как это все происходило, ну то есть наглядным образом я вам покажу, чтобы вы представляли себе процесс, как это все происходит, как это все сделать, можно легко и просто. Пока все, работаем дальше с канализацией, вопрос закрыт. Всем спасибо, всем пока. Шумоизоляцию стойка, кстати, мы тоже сделали. Все соединения труб канализации мы еще армированным скотчем обмотали, для того, чтобы при любом движении труба у нас оставалась в том же положении, что и была. Ну, в общем, все концы мы заизолировали. Шумоизоляцию трубы сделали. Вот, смотрите. Такая вот автомобильная шумка. Очень хорошо помогает чтобы избавиться от шума.